чтобы привлечь внимание к людям, которые так же, как и он, общаются на языке жестов, ведь многие из Почитайте. них просто не могут постоять за себя. Я не считаю себя ни в чем ущемленным, мы можем и работать, и заводить семьи глухие, это не знаю <служдают> что у нас какие-то ограничения, мы можем машину, общаться, приду. дружить, а, все что плата. угодно. Нет. и конечно водитель хочет чтобы пассажир когда-нибудь что сюда везжает сюда везжает слышам крепить и чем тут крепить вы как а въехали? так не пожалуйста на вопрос я не спрашиваю вы не вы. Правила не знаете это вы не знаете, вы не знаете вы дорожные вызывайте, дорожные вызывайте ГАИ, все здесь должен быть не должен быть вы въехали на односторонний откуда вы въезжали откуда оттуда Откуда, откуда Оттуда, это, это не, не оттуда удалось, вы не давай. въедете еду, Вы немножко врете еду, еду Откуда оттуда говорю. С одностороннего движения, с той стороны Откуда еще оттуда вы могли въехать Я здесь выезжаю. Я праву. вам вопрос задал, откуда вы оттуда вы въехали Желайте, да, и, Вы есть, в состоянии оправдаться желание. за свои слова есть желание, Да вы с клиентом, а не я Вы таксист мне это я постою